По старой доброй традиции, как первый загар, мы провели опрос, и у нас три финалиста. Квентин Тарантино, Такеши Китана и Эрнес Абдужапаров. Барабанная дробь. И у нас в гостях Эрнес Абдужапаров. Добрый, Эрне. Добрый вечер. Спасибо Добрый. большое, что Добрый. нашли Добрый. время и пришли к нам в студию 7. Итак, первый вопрос. Вы уже были на ИСКУЛЕ? E да. Как погода там? Ну, было так, что вот, когда я туда приехал, было очень солнце. Когда уезжал, там пошел дождь. Это режиссерское определение, было очень солнце. Это образ. А вы по работе ездили на Исикули или вы ездили отдыхать? Да, меня приглашали, это была межпарламентская ассамблея, она сейчас организовывает такой новый снг Артек. И это первое такое, шесть стран учеников пригласили и проводили такие школы. И там была в программе мастер-класс именно по кинематографу. Снял про кыргызское кино, про СНГовское кино. И мы смотрели картину «Шахризада из кукушки». Угу. Вот есть у вас какая-то муза среди э, актрис или актеров, потому что, например, Квентин Тарантино обожает Уму Турмана, вдохновляет, и он что-то там обязательно снимает, может быть, даже под нее. Есть ли у вас такой актер или такая актриса, которая Не, ну, я думаю, образ. мы должны все просто обязаны восхищаться Семёк Куламчук потому угу. что это было воплощение действительно такого супергероя и в то же время наших корней а, в, а из ныне живущих ну, из, из кыргызстанцев я на сегодняшний день я бы отметил или на бы она сейчас вот, снимается а, не у она моя девочка я ее как бы взрастил и сегодня она выросла до того что она исполняет корман джан датку да. А вот вы сказали насчет курмандиандатки это наш так скажем ответ э -э вот. К тому же Казахстану была... не я так сказал. Вообще, кочевник был ответ нашему потому Белого Барса. Так. Что-то поздний ответ у Казахстана. Очень поздний. Сейчас у нас вот именно период, когда кино, когда в 90-е годы абсолютно никто не знал, что такое кино. И практически кучка режиссеров, они доказали, что существует кыргызское кино, приняли законы кино. И вот сейчас последние 2000-е годы... Это народ как бы увлекся, он просто внедрился, очень много бизнесменов стали вкладывать. И вот «Курман -дян Датка» — это такой первый пример, когда государство сказал, у нас оказывается о, кино, давайте вкладывать. Я думаю, вот это такой яркий пример, э, вот, когда государство э, увлеклось кинематографом. Как вам такая идея, чтобы снять фильм об о, о митингах, Потом как, э, ну, такая политическая драма, я понимаю, что президенты Бомж в свое время Опять в прошлом весна. году. Уже название. Я сразу приведу примеры, когда режиссеры гнались за политикой, они проигрывали. Это за Мир когда делал печать сатаны, я у него был в администрации. Я очень хорошо видел, когда они гнались за политикой и все время откладывали, потому что политика менялась, картина не успевала. И в конце концов они. До, до, доменялись до того, что Советский, Советский Союз рухнул и кино никому не стало не нужно. Вот Они начали снимать пожалуйста. заново потом раз президента второй прогнали, черт, да. пример, пример mm -hmm. гонка за политикой это Ахтанар Мкуват, -эм когда он в Светаке делал против бакиевского режима Mm -hmm. И когда он его выпустил, киевского режима уже не было, и люди сказали, ты что делаешь? Yeah. Там, yeah. <laughs> то есть Пусть как бы сжигает. опять провал. Поэтому, я думаю, художникам лучше быть чуть-чуть подальше от политики. Mm -hmm. В парламенте сейчас законопроект обсуждается по поводу территории для кино. Да? Вы меня поправьте, как это правильно называется. Ну, она пока называется свободная экономическая зона культуры Киностан. Так. Она условно определяется Томским районом. Это абсолютно такая политическая, может быть, политический закон, который не имеет под собой ни одной экономической или там бизнес, или какой-то структуры. Это просто политический выхлоп, которую сегодня в правительстве уже два года они ломают голову, где там коррупционные схемы, где как, как нам разрешить, не разрешить. Как бы построить так, чтобы еще и деньги капали. Как бы с этого снять. А на самом деле это просто, государство объявляет о том, что Кыргызстан является свободной экономической зоной культуры Киностан. Кто будет приезжать, вкладывать кинематограф, тот не будет облагаться налогом. Так, так, так и так никто не облагается налогом. Mm -hmm. Приезжают, снимает, где хотят, что делают. Да. Так вот, э, вот до этого наше правительство никак не может додуматься о том, что просто нужно объявить, чтобы сюда приезжали, строили свои павильоны, снимали свое кино, тоже казахфильм, мосфильм, там китайцы, индийцы и, э, обогащали нашу культуру. Я просто приведу факт так. Буквально мы ну, в сентябре были в Анапе. Мы как бы пригласили членов жюри. И мы вот практически смотрели все. Это единственный фестиваль, где ну, нет политических каких-то... Там единственная структура, где армяне и азербайджане сидят за одним Вместе, столом. Да. да это В других местах этого нету абсолютно. И вот там мне сказали, что практически на всем территории СНГ, э, кроме Узбекистана и Кыргызстана, э, люди не ходят на свое отечественное кино. Узбекистан У... и Крымстан. Да, Узбекистан, потому что там нет голливудского кино. Так. И поэтому они были удивлены, Там что выбор, у нас нет. голливудское кино процветает и в то же время кыргызское кино бодается с ней mm -hmm. привлекает еще зрителей да. и делает еще кассу. Это уникально. Нас смотрят все. Да, все Узбекское да. кино, и индийское кино, и американское кино, и русское кино. Ну вот э, об этом, кстати говоря, и сказал э, корреспондент э, журнала, по-моему, или газеты Голливуд э, Репортер о том, что в Казахстане за 10 миллионов снимают э, какой-то национальный проект, у нас умудрец за полтора миллиона снимать еще лучше это говорит о качестве работы о качестве Нет, я бы не сказал да? лучше по техническим параметрам потому что у нас все-таки это вот палочка выручалочка вот в течение двух лет у нас индустрия просто взрыв произошел благодаря фотоаппарату 2 он делает великолепное качество и в то же время он ну проще на копейки я правильно понимаю что кино снимают на фотоаппарату вот всей. это, да, И удивительно. Взрыв такой угу. И оно, сегодня это качество можно да, показывать в Берлине, в Каннах, то есть она не теряет свою своего... На же. А вот э, как рождается идея кино? Вот вы сидите так, надо снять какой-то фильм. А вот вы собираете команду, бегаете, ищете деньги. Все это вы с самого начала? Или как вот эта колоссальная машина грандиозно запускается? Например, у нас всех, ну, как бы я, я бы сказал, всех в вгиковцев. Угу. Я не в вгиковец. Угу. Вот, э, Советских аниматоров случили так, что существует огромная система проката, э, существует система киностудии, существует административная как бы да, такая... что-то нереально снять кино. Да, и существуют просто творческие люди, которые ничего не должны делать. Да. Их обучают только думать, фантазировать, писать сценарии, работать с актерами и так далее. Так далее. Ну, да, операторов там, чтобы они свет стояли Они приходят уже на, на готовый конвейер, их просто ставят, э, приносят сценарии, они выбирают это конвейер. вот этот конверт сегодня разрушился да. и практически в гиковцам сегодня очень сложно и люди которые гик этого этого не видели которые просто ну пришли галатранцы, как они нас называют ну с улицы uh -huh. да uh -huh. и мы начали искать пути то есть как бы выживание мы не ушли от кинематографа но там нашли какие-то ниши это копродукция что-то вот с киностудией у них там камеру возьмешь их напишешь в титрах там ну вот у нас сейчас product placement очень хорошо работает там супер инфо их там э, герои читают супер инфо они потом тебя рекламируют там и так ага. далее и так далее. то есть вот этот э, взаимовыручка э, киноиндустрия она <с сегодня <с очень в принципе встала на ноги и э, при этом э, э, качество художественное она тоже растет потому что зрители ведь они же параллельно смотрят голливудское кино и в этом всегда отношении сравнивают, да, да? всегда сравнивают. И э, в этом году весной очень много хороших картин просто обанкротились. Угу. Потому что люди, один раз посмотрев, они дали очень негативную такую сарафанную да, да. рекомендую. Сарафанное радио, и да, работают. Да, а а в чем секрет, верно, с Александр хорошего фильма, как режиссера? Это будет эксклюзивно для студии секретарь. Нет, я скажу три компонента. Три компонента, которые, если их выдержать идеально, то можно сделать шедевр. То есть это формула шедевра. То есть очень хорошее техническое качество. Записывать. Так. Очень хорошая история. Как вы сказали, стать первая марк 2, да? Третья это просто хорошая актерская игра. А Все. вот по поводу хорошей актерской игры вот Кейт Уинсле добилась главной роли в фильме «Титаник», преследуя режиссера. Как часто вас преследуют актеры, актрисы, требуя их желанием горячим да, за получить главную роль? Как бы действительно мне жалко вот актеров, очень хороших талантливых актеров, когда вот с ними встречаешься в глазах у многих вопрос: «Когда же ты меня наконец-то?» Да. Наконец как играла, что дядика, ну снимите меня, да. вот у меня мечта вообще придумать такую историю, ну когда это будет уже у меня будет очень много денег когда я могу позволить тебе все, что захочу, снять такое кино, где бы можно было бы пригласить абсолютно всех актеров и задействовать их. Вот я думаю, я осуществлю этот проект. Всех, да, всем паралям, да. И Ну, один из последних вопросов. Дело в том, что многие молодые люди, девушки, парни очень видят то, что вот вы сейчас рассказываете. Я был в Анапе, я был там-то, я был там-то. Они uh -huh. всегда думают, что режиссер это так все легко и все просто. Личное и, кресло, и, и, да, или, например, фамилия. актером быть. Ну, это слава, это все так просто. На самом деле, они не знают много условий тяжелой работы. Вы yeah. не могли бы прямо в камеру сказать, ребята, не все, пожалуйста, uh -huh. туда идите. Только самые талантливые. Тяжелый адский труд. Да. да. и главное, качество может быть какие-то ключевые. Какие должны быть у что не но если если человек просто что-то ведет он должен идти до конца конечно но если кто думает что там будет легкая жизнь это неправда это конечно же это очень сложно, во-первых, и в физическом отношении, очень сложно в моральном отношении и очень сложно в материальном отношении тоже между прочим. Просто у меня да. случай был, моя сестра свою внучку мне говорит, надо ее задействовать, там, когда проект «Большие люди» снимали, ну ладно, я ее повез, она целый день играла, когда вечером начало, надо было сниматься, она говорит, я устала, и не хочу. Я говорю, значит, не хочешь быть звездой? Ну, значит, не хочу. Я отказался от своей мечты. Может быть, она будет хорошим много нужно Когда человек думает, что он будет хорошим актером, когда его приглашаешь, он говорит: я больше сюда больше не приду. Да, да, здесь больше не будет Понятно. Спасибо большое за то, что вы ответили на столь интересный вопрос. Прекрасных итогов. От находок, они были прекрасны. Ждем вашего приглашения на следующие фильмы в качестве главных персонажей. С нами был Эрнест Абдажапаров. Это был последний эпизод, последний выпуск первого сезона. Увидимся в следующем телевизионном сезоне Студия 7. Мы не прощаемся, мы говорим только до свидания. Все хорошо. До свидания.